Рижского политехнического института был создан ученый совет, докторский ученый совет трех балтийских республик Литва, Эстония, Латвия. В него вошли зарубежные члены ученого совета, доктора наук из Германии, Финляндии, Дании и еще, по-моему, еще 400. Нобелевского не успели? Нет. Да. все еще впереди, на самом деле а что еще интересного было в Лиге что с вами происходило, когда вы там после защиты ну, Лига открыла по возможности, а я считаю, да. что в принципе, те 27 лет, что я проработал в Лиге, я практически смог реализовать все идеи, которые у меня возникали которые мне удавалось защитить авторскими свидетельствами СССР и патентами Финляндии, Германии, Польши. И самое главное, что 26 из моих этих многочисленных изобретений мне удалось реализовать в жизни в виде новых технологий, новых зданий, новых, нового оборудования. Вот так получилось. Спасибо большое. Вот вы пишете, что грянул апрель, 8 апрель, так или 4 июля 2009 года. Как будет правильно, то у меня у меня английский и русский вариант. Какого существенного было в этом моменте? Но дело в том, что тут казус состоял еще в том, что во время эвакуации были утеряны мои метрики. И когда мы добрались до Казахстана, до Ченкента, не восстанавливали мой возраст. Что же произошло, как пришло прозрение, почему вдруг, может быть это не друг? я понимаю, что вы писали стихи раньше, но захотелось как-то писать по-новому? Ну, писал я стихи, это очевидно по наследству, мой отец, он был детским поэтом, и как он писал в своих воспоминаниях, он начал писать в 12 лет. А я тоже. Моя первая публикация была в газете «Юный ленинец» в Киевской газете в 12 лет, в 1946 году. Летом был опубликован мой первый рассказ. Но потом периодически я писал несколько стихотворений. Было в юности опубликовано, я постоянно работал как технический журналист. И поэтому много статей было опубликовано в разных журналах. А возвращение к этому ремеслу, если так можно сказать, произошло здесь чисто случайно, где-то в по-моему 2006 или 2007 году. Один из моих давних друзей по Харикову, он был знаменитый скрипач Рафаил Тинкусевич, мне позвонил, он в это время жил в Майами, и сказал, что, когда я спросил, чем он занимается, он говорит, ты знаешь, я, мне уже тяжело играть на крубе, я нашел себе такое занятие, я решил еврейскую общину, э, еврейское землячество в Майами приобщить к культуре. Оказывается, что они практически не знают русской живописи, и я устрою им ликбез. И он начал... Значит, подборки своих картин э, в виде лекций доводить до э, читателей, рассказывая им биографию художников. Ну и когда он мне сказал, ты не хотел бы тоже к этому подключиться, вот я сейчас подобрал подборку картин Ивазовского, и вот мне предстоит эта лекция, я говорю, ну еще нового, что ты им будешь рассказывать, и что у них останется в памяти? Ведь, как правило, говорю, уже давно, по-моему, возникла необходимость какую-то короткую информацию в виде резюме делать картинам, потому что не всегда сюжет можно понять, не всегда все можно осмыслить и запомнить главное. Люди пробегают, чтобы быстрее, побольше посмотреть. Он ну и что ты предлагаешь? Я говорю, а что если попробовать в стихах? Вот как в стихах? Я говорю, вот так, новый взгляд назовем это и попробуем прокомментировать несколько картин в стихах. Ну и вот так мы начали совместно значит, с ним, он подборку делал картин, сделал этого Айвазовского, но он не собирался не ни издавать ничего. И мы, значит, я написал эти стихи, и он эту первую лекцию прочитал, сопровождая, значит, с моими стихами. После этого я сказал, а может быть мы попробуем напечатать, он говорит, нет, это, это не посильно, но тем не менее, Таким образом возник первый альбом, помог мне сын, поскольку это нужно было профинансировать, Вот выступил он спонсором. Ну и дальше уже я завелся, и меня, собственно, покорил «Левитан». Если все альбомы мои, в основном, 30 картин, то «Левитан» у меня, так сказать, занял 40 картин, вот, а дальше уже пошли остальные. Альбомы я о них расскажу, но дело в том, что американские мои друзья по спортивному клубу, соседи попросили перевести на английский. И по сути получилось так, что каждый из этих альбомов выходил сперва в русской варианте, а потом я добавлял его второе издание, было уже русско-английское. А на английский язык стихи кто переводил? А на английские стихи переводила. Я давал как бы рыбу, а переводили мои друзья. А последние альбомы мне удалось привлечь к этому одного из лучших э, шести э, переводчиков с английского, э, с русского на английский. Это сложнее, чем с английского на русский. Это некто такой Борис Верштейн из Майами. Последний альбом он мне помог переводить. Сегодня восемь. 8 альбомов да? Да, сегодня я мы думаю, что можем 8. приступить да, к основной части вашей Спасибо, программы. Спасибо, Рита. Простите Спасибо. минутку. А теперь сегодня значит, я хочу поделиться с вами секретом, что дату сегодняшней встречи, она не случайна, что мы долго работали над тем, чтобы совместить два праздника. Встречу с вами, возможность с вами пообщаться и отметить день рождения Риты. И я хочу зачитать свое поздравление к ним, которое я в привычной для себя на манере написал. Поздравление-загадка. Кто всех в себя пожизненно влюбил? Кто жить не может, не творя добра кому-то? Кто бесконечно притягателен и мил? Кто цель поставил не уйдет с маршрута? Кто обучает правильно, как жить? Что неприемлемо, а что надо любить. Где мягким быть, а где крутым. Неясности, кто разгоняет дым. То вам составит рацион и будет только вам полезен. Рожден кто в этой встрече день. И нам создать уют, кому было не лень. Лилиет мужа кто, словно дитя. Желание его, кто исполняет миг, Проблемы все решает, кто шутя. И жития все мудрости постиг, Кто хорошеет параллельно с бегом лет, И фирма чья есть зависть и предмет. Кто так весом, что не измерить веса? Вы угадали. Это Рита Борт, Она же известна всем, как мать Терези. большое. Спасибо ну а теперь приступим непосредственно к теме нашей встречи порядок демонстрации иллюстрации на компе да приступить? Значит, начинаем мы с живописи Айвазовского, пожалуйста вот это в таком виде был этот альбом это был первый альбом и я позволю себе прокомментировать. Первую картинку, да? Ну да, в таком И порядке, как они... Идем удаст... на первую картиночку. Да. Так, все? Вот так. Ветряк полузаброшен, но живуч. Гоняет не спеша, он стоит лучше. И жернова под шелест волн урчат, в муку зерно передирая для крыльчан. А, Следующий, да. пожалуйста. А, какая красота! Посмотрите на этих кримчат. Ну сейчас там уже не украинцы. Да. Итак, Ночь Венеции. Удивительная картина такая там невозможно. глаз было оторвать от нее. Ну, естественно, впечатление. Луна. Над спящей лагуной в застыла, дорожку проложил в воде и грива, Венеция, до боли сердцу мила, твои каналы просто дива, а башен строй и площадей просторы не оторвать от чуда света взора. Замечательно. Следующий, пожалуйста. Черное море. Да, Черное море. И ее, эту картину, кстати, она не очень была известна, потому что у нее была история, ее украли, потом ее нашли, потом ее выставили не в этом музее, наконец-то она добралась а до постоянного места жительства. Какое море? Да, море удивительное. Из синих облаков в пучину моря. Про них наш метр сверхострым взглядом. С окраской волн эксперт не будет спорить. Правдивости картины люди рады. А теперь я коротенько хочу отступление перед следующей картиной. Почему вообще-то э, все это казалось авантюрой? Э, писать стихи, и многие даже мои приятели и знакомые... Можно ее поставить следующую? Да, поставьте следующую. Нет, следующую пока нет. Я почему к этому вопросу обращаюсь, что эта идея, с одной стороны, казалась сумасбродной, навязывать людям свое мнение, свое восприятие живописи. Но, как потом оказалось, это не такое уже бездумное было дело, потому что живопись действительно это отдельный вид искусства. Но она, как ни странно, очень созвучна поэзии. Потому что не всегда можно понять, что мыслил художник, что он чувствовал и что он нам представил на рассмотрение. Поэтому, мне кажется, вот такая несколько навязанная, провокационная э, вещь, как стихотворный комментарий, она вызывает на дискуссию. И, по сути, не так просто написать этот стихотворный комментарий, если не начинать описывать, где елки, где палки где, так сказать, предметы, которые изображены на картине. Это надо было прочувствовать, это надо было понять, и это надо было как бы вложить в свою душу, свое понимание вот этой ситуации. Поэтому, мне кажется, это не лишнее. И я рад, что, меня, что я был одним из первых, это уже было потом признано в 2004 году, из первых нескольких поэтов, которые попытались комментировать живопись в стихах. А кто до вас это делал? До меня делало два или три человека. Это русские поэты. Но они делали это как-то довольно своеобразно. Один из них выпустил довольно серьезную, такой большой на 300 или на 400 страниц избранная, Но в нем в перемешку шли все поэты. И это было просто как бы его восприятие этих картин, которым он выражал, он описывал, что на этой картине, как бы пересказывая ее содержание, не вдаваясь в чужой. Ну, да, пожалуйста, следующий неагарский водопад. Страшно был удивлен, когда раскопал, не все видели, наверное, эту картину. Она была написана в 1894 году. Но мне она страшно понравилась, тем более, что я там накануне приблизительно за два года увидел этот водопад ниагарский. Явление достойно изумления. Еще одно из сказочных чудес. Каскад воды под силой притяжения привлек к себе всемирный интерес. Известно не агара водопадом. Он породнил Америку с Канадой. А радуга. Среди хрустальных брызг всех обрекает на восторг виск. Браво! Таким образом мы закончили с Айбазовским. Переходим к господину дорогому нашему Левитану. Да, Исак Левитан. Покажите его, пожалуйста, обложку. Конечно, вот она. Этот альбом был издан в 2009 году, он приблизительно я около года им занимался, потому что, как я сказал, он меня заворожил, я открыл для себя Левитана, и поэтому в этот альбом вошло 40 картин, он самый большой из всех написанных мной на альбомов. Но ну, мы продемонстрируем, как я понял, раз, да. два, три, четыре, да? Четыре картинки. Четыре картинки. Ну что ж, будем начинать? Да, пожалуйста. Итак, первый левитан. Весной. Весной в лесу. Вот внимательно посмотрите, если это возможно. Насыщен влагой лес весенний. Достаточно лишь несколько мгновений. Пробился, пробилась ведь, чтоб первая трава, И утвердилась в своих правах. Пьянящий запах листьев прелых, Переплетение побегов смелых, На оживающих ветвях, весна в лесу, В восторг в очах. Замечательно. Следующий, пожалуйста. Живые ощущения. Итак, следующий. На Волге. Посмотрите, какая прекрасная река и сколько в ней загадок, сколько тайн, которые, по-моему, не раскрыты. И до сих пор и огромный простор для творчества поэтов. Писателей. Не широкая она здесь, не широкая. Да. Поросший красным лесом берег Волги. Задумчиво, подружески глядит. В общении без слов немного толку. Тем более река в нее войти манит. Вкусить воды, чтоб нежную прохладу. Для счастья так немного людям надо. Следующий, пожалуйста. Осень туман. Да. Такой удивительный пейзаж. Вы чуть-чуть насколько... меньше переживаете? Чуть-чуть не, не, Нет, наверное, так. А, так. Да? Посмотрите, насколько он насыщен впечатлениями и ощущениями вот этой погоды. Ну, я коротко написал. Туман букет осенних красок пригасил. Леса молочной пеленой накрыл. Прижал к земле желтеющие травы. Такие осень давит нам забавы. Шикарно. Ну и последняя из Левитана. Последняя сейчас. Левитана. Озеро Русь. Кстати, эта картина недавно, многократно как бы, обсуждалась... В Фейсбуке я видел, приводили ее многие какие-то, ну, мне неизвестные люди, на которые восхищались, так сказать, вот прелестью озер Руси. Оно маленькое такое. Да. Озера на Руси так не похожи. Разнит их то, что с ними рядом. Их отличить никто не сможет. В них душу окунуть, раздевшись надо все, мы кончили с Левитаном переходим, у нас третий художник, его зовут Шагал да? да, Марк Шагал так, отлично, переходим к Марку он из Беларуси сам, да? да, он из Витебска так, вот у него такой... хотя, были случаи такие, я когда мне довелось поработать на гастейшен ночным кассиром. но ну, это сразу по прибытии в Америку. Тяжелое время было. Но рядом со мной работал мужчина в возрасте где-то 50 с лишним лет. И его же он был сам из Житомира, а жена у него была из Витебска, которая была преподавателем в школе и преподавала литературу, русский язык и литературу. И когда я принес этот альбом, только я его издал, ему показать. Говорю, смотри, это земляк твоей жены. Ты не хочешь его у меня купить? Я тебе дам его по себе стоимость. Он Я с ней посоветуюсь, покажу. Приносит на следующую смену мне. И говорит, ты знаешь, она сказала, что она такого не знает. Ну, так что все было. Ну, вот здесь... Это можно... да? Да, это обложка. Ну, это уже вариант, когда был переведен этот альбом на английский язык тоже. Покажите, пожалуйста, картину. Первая картинка, да? Да, первая картина, из-за которой, собственно, у меня не взяли мои альбомы для реализации в еврейском языке. Еврей. Нет, вы проскользнули. Еврей в молитве, да? Нет, там первая картина нет. Так, да, возвращаемся, извините. Оп. Это, это, обложка. это обложка. Дальше. Я иду после обложечки следующая. Вот это обложечка, вот следующая. Так. Нет. Нет, да, нет там. Можно, дай Бог один на всех. Нет, нет. Там, ну ладно. Пусть будет Еврея молитв. А нет. потом, наверное, та, которую вы говорите, будет следующая. Да Скорее нет. всего, потому что я нажал сразу. Хорошо. Посмотрите третье и сразу первое после третье. Это обложка у нас и Смотрите. Ну вот следующая, вы проскользнули. Нет, не проскользнули. Нет, нет, это обложка. Да. Видите? Да. Я возвращаюсь, а там же оно остается. Опс, так, а вот после обложки идет первая. Сразу третья, первая. Да. Вот я ее нажимаю. Еврей в молитве. Евреи молитвы. Ну давайте, это будет следующий. Так ладно, пусть будет еврей в молитве. Так я что-то не разберу. Боже мой, это все у него такая голова. Да. О май да. Что это такое? Перемоги. Видите, евреи были гибкими. Так, ну, теперь, значит, что я тут. Так, образ такой. Да бог носитель мудрости и знаний он многолик но к нам не безразличен есть тора средства для раздумий раскаяний и молящиеся, мы знаем динамичен мольба о счастье просьба о прощении, молитве откровений воплощения раскрыл душу свою. Переходим к следующему. Что там следующий у нас? А следующий исход. Исход да. исход. да. Исход. Рассмотрите, пожалуйста, чтобы было понятно, что я, так сказать, как я воспринял эту картину. Слились два слова в нашем понимании. Мы знаем... Как несчастен был народ, подверженный с собжитых мест изгнанию И обреченных на известный всем исход. Но мир устроен к счастью так, что свет сменяет, пусть и долгий мрак, дал памятный сороколетний срок Долготерпения и мужества урок. Тут очень интересно соединение Ветхого и Нового Завета, да, да. очень интересно. И не только. В древности еврейской и в давности Иисуса. Да. Который тоже, кстати, еврей. может быть. Да. Может быть он хуже еврея. Предатель. Ну, пожалуйста, следующий. Одаренный Богом человек. Это довольно сложное вообще для понятия меня. Я, наверное, несколько дней мучился, как это дело прокомментировать. Но мне кажется, нашел какую-то такую модель. Как называется? Музыка. Музыка. Чарует музыка, лаская слух, тревожат души. Их настроение можно в нотрах записать. Создать мелодию сложнее, чем просто слушать. Талантом надо слух имея, обладать. Есть у мелодии цвет, у мелодии цвет оттенки и контрастность. Цветов смешения восприятия вносит ясность. Созвучна музыка с хорошей картиной. Желание нас привлечь, они едины. Да. Так, это у нас весь шагал или там, может, заблудилась та первая, которая. Значит, ну что, мы показали шагала раз, два, да. три и обложка четыре. Хорошо, да? я тогда без демонстрации на экране я зачитаю да. просто. Да. Это картина, которая называется красная обнаженная. Значит, из-за этой картины у меня еврейский книжный магазин не взял мои книги на реализацию, потому что, оказывается, евреи не очень искренни в своих таких убеждениях, но, тем не менее, они запрещают в своих книгах показывать ногой тело А это ногая или обнаженная, красное, обнаженная меня поразило тем, что э, я придумал вроде такую несколько юмористическую трактовку. «Картине пояснений не читал, но ясно, что женщину мы видим просто красным. Загад чрезмерный или ожог от бани – вопрос, быть может, этот странен. Скорее всего, натурщица смутилась» когда впервые обнажилась. Художник этого не знал, и тот, что видел, написал. Отлично. Следующий художник Сальвадор Дали. Коррект? Да, коррект. Это удивительный художник. Мое первое знакомство с ним, поставила меня несколько в тупик, поскольку те первые картины, когда я начал э, готовить, составлять этот альбом, я просмотрел, наверное, около 500 картин, но потом его биография меня тоже достаточно озадачила, э, и кроме этого я с ним еще столкнулся уже в прошлом году, это будет последний мой альбом, но то, что он необычен и что, я считаю, мое вмешательство здесь имеет определенную пользу, потому что масса его картин, оригинальных, очень интересных, без подсказки, без какого-то осмысления сюжета просто невозможно. Он кто, импрессионист или в нем смесь всех возможных, так сказать, направлений в искусстве. У него был идеализм, он к нему пришел в конце жизни, он был сюрреалистом, oh все, он, он был и кубистом, и кем он только не был. Кубист. А вы в музее Сальвадора, да, здесь в Америке есть? Я не был в музее. Майами. Майами. Да. Ну что ж, начинаем первую, да, его? Да. Я уже показал вам. Сейчас мы переходим к первой его... Вот она, первая. Да. Вот она не удалось и там показать, посмотреть у Шагала, но посмотрим на обнаженную Сальвадора Дали. А, я там, я там. тоже а, долго где? думал, как же мне ее преподать. Их много обнаженных разных по форме, цвету, фонооформлению. И не бывает живописов равных по пониманию надушек. Настроение. А Сальвадор Дали не исключение, но я одно отметить должен. Контраст цветов приглушен им умело, и видно сразу, многое он может. Он даже тело показал по-новому и смело. Наверное, в этом ключ к трактовке настроения. У мастера на все особый взгляд, а на всего лишь откровение. Прекрасно. Следующий, пожалуйста, Игорь. Она готова всего лишь откровение. Замечательно. Опа, опять девушка. Да. И опять со... д... Девушка и почти как в Фейсбуке. Но не совсем. А все время раз заднюю раз часть тела ужас. показывают в разные поля. Не красивые. Он к девушкам не равнодушен. Не равнодушен. Был. Да. Что такое страшно? Потом а. он уже такой. Нет, ну почему страшно? Ну, Зато... но, нет, нет, девушка не, не такая страшная. Да? Э, такие женщины были модны в то время? Нет, так, тогда и... не были. Ну ладно, пожалуйста. Почти видение из сказки детской. Ее название нам не дано знать. Пейзаж насыщенный и дерзкий. Зовет нас тайну эту разгадать. Волшебница с фигурой нежной феи. Сюжет был этот с новым художнику надеян. Увидел деву он завороженной мечтой о принце и карете запряжённой. Ага, -а, класс! <клышко> это интересно, как бы он во сне ее увидел? Вот туда, поэтому... Ну, только... Это я придумал такую линию. Да, а -а -а, неплохо. Пожалуйста. А она стоит и мечтает о призраке. Ну надо тут же получалось, что там, где невозможно Итак, понять смысл, надо было придумать Легенду какую-то, да, каждой картине. Вот это тоже меня поразило, но она в таких пастельных тонах и очень, так сказать, заставляет подумать, что же он хотел показать. Повозка призрак. Необъяснимо чувствует простор. Взяв в руки кисть маэстро Сальвадор. Движение его мысли не постичь. Явился призрак на его безмолвный клич. Почти прозрачный, негромоздкий. Представлен в этот раз он был повозкой. Браво. Спасибо. Геополитический молодец. Да, вот, oh вот это. Геополитический Да, вот так. Ну-ка а я чуть-чуть ее уменьшу, с вашего позволения. Да, пожалуйста. До 125. Подождите еще чуть-чуть еще, да, да, еще еще уменьшу до 100. И я хочу... А, вот. Вот. Теперь я ее ловлю. Так, есть. Спасибо. Ага. Ну тут тоже не так просто было. Понять. Яйцо, да? И не так просто было осмыслить. Не так просто было, кстати, зальфмовать. Земля – вселенной часть. Скорее всего, ее частица. В раздорах и несчастьях она. А мир землянам только снится. Осмыслить суть событий очень сложно. Как устоять, как удержаться на ногах. Не замораться, чтобы в крови неосторожно, в крови сочащейся из ран. Она ведь в столкновениях неизбежна. Прожить земляном миг Всевышним дан. А жизнь земли исчислить как в непознанном пространстве, что безбрежно. Переходим к следующему. Пятый у нас американская живопись. Это что, не конкретно а кто-то будет? Значит, это пять художников, ага. которые меня заворожили, так сказать, своей необычностью и одновременно своей современностью и своим глубоким мыслям. Трудно передать набор тех чувств, но это была хорошая загадка для того, чтобы дать стихотворный комментарий к этим картинам. Послушайте. Это художники Винстон Хаммер, очевидно, слыхали некоторые. А потом это Джон Сержант, тоже, наверное, слыхали. Альберт Берштадт, и Джон а, ау и Роберт Салман. Поэтому тут пять художников. Я хотя бы по одной э, картине каждого из них покажу и ну прокомментирую. Вот, вот, вот, пожалуйста, обложечка. Да. Угу. И э, откройте теперь, пожалуйста, картину. Yes. Идем на картинку. Итак, первое. Правые и левые она называется. Интересная очень картина. Вот глядитесь просто, чтобы понять, какой смысл можно было и вложить в эту картину. Это кто у нас Винсент, да? Да, Винсер. это... Винсер. У им... это... Винсер. Нет, Винсер. это, Винсер. это да. Понять, кто прав из них, кто влево отклонился, ответ непрост. Осталось лишь гадать. Криптиц. Над водной бездной растворился. Разгад камён для тех, кто смог его понять. Поступка в суть познать. Удел, увы, немногих. Момента истины мы видим лишь в итоге. Да. Пожалуйста, следующий. Да. Следующий у нас. Джон, Джон Саржант. Сингер Саржан, испанская танцовщица. Посмотрите, какая грациозная девушка и как все это выписано. Порыв бурлящей страсти не сдержать. В безумстве танца нас обаяние. А чувство женщины не просто рассказать. Без гибок тела спрятано желание. Любимой быть рожать детей, но оставаться в танце хоть свободной. Сумел наш мастер миг запечатлеть, искусство танца глубоко народным. Следующий, пожалуйста, это Берштадт, Альберт Берштадт, удивительный живописец, который находил такие уголки уголки на земле и так выписывал Америку, что по сути кажется, что каждая его картина это открытие какого-то неземного, неземного связана. Да. Пейзаж не райский, но волшебное творение. Обитель для святых, где чудеса творят. Не сыщешь в слов восторга проявлению. В подобном случае лишь в рифму говорят. Порой не хватает чувств воспеть, чтоб красоту. И бордо-клавишу опять давлю метро. Следующий, пожалуйста. Конечно. Это последнее будет здесь. Да, Алдубон знаменитый, который любитель птиц и знаток птиц, наверное, в в мире. Он издал много атласов в жизни птиц. Да, пояснение отношений, но сколько страсти в их движениях, при разном поле от рождения, как мало общих намерений. Легко увидеть в этом столкновении вражду, губящую нефтиз людей при расхождении просто в мнениях, различий в расе или выборе идей.